И снова всем привет, дорогие дамы и господа Мы проходим наш специальный э, тренинг по специальному мануальному массажу И начинаем с самого простого э, В сети номер один я уже сказал про подготовку да, Когда мы устанавливаем рапорт с человеком Когда мы э, анамнез его узнаем про беспокоит, что беспокоит Протестировали пальцами, да, да. потому что Почему именно мышечное? Потому что в 80-90% случаев проблема именно в мышцах И теперь начинаем сет номер один это мы наносим масло, соответственно, на противоположную сторону. Работать начинаем только с противоположной стороны и со стороны сердца, то есть с левой стороны начинаем работать. Вот, это поглаживание, то есть я особо... Ничего пока не растираю, не разминаю, просто поглазил, нанес масло. Сколько нужно масла? Ну, столько, сколько нужно для каждого человека индивидуально. Да? Вот у него волосатость нулевая, да? вот я на ощупь чувствую, что нормально. турка кожа как бы тянется, да? чтобы мы не скользили. Излишняя скользкость нам не нужна. Если волос побольше, да, побольше добавляется масло. Если вы чувствуете, что у человека впитывается масло, да? допустим, достаточно быстро, ну, есть такой вот лайфхак, нанесите себе немножко масла на тыльную сторону руки. И как бы, поскольку мы работаем в основном открытой ладонью, да, то эту часть мы редко задействуем. Да. Потом, когда нам понадобится, мы ее как раз снимем с руки. Подмышка, например. И уже будем работать отдельно с этой частью. Сразу начинаем с растирания. Растирание идет от общего к частному. Все наши так, так скажем основные принципы идем всегда от общего к частному то есть от всего участка вот прямо от шеи от, от где часть заканчивается да, до ягодицы ягодица у нас идет до вертела не половина ягодицы а именно до вертела а потом уже делим на сегменты там лопаточная зона поясничная зона пояснично-крестцовая зона, зона ягодичная зона ну и так далее идем всегда от поверхностного к более глубокому то есть растирание у нас это кожа. В следующем сете у нас будут э, вибрации. Вибрации они воздействуют основном на кости. То есть мы кости трясем, мы кости, да, вот именно в кости упираемся. Потом пойдут у нас разминания. Третий сет. Это уже на воздействие на мясо, на мышечную фасциальную структуру, связки, да. все мы там будем растягивать разминать. Потом идут э, э, разминания также кулаками. Более жесткие просто, доходим уже до суставов, до связок. Потом идут у нас разминания локтями, но это уже с декомпрессией, это уже именно воздействие тоже на кости, то есть мы кости тянуть будем, да? Вот, потихонечку, то есть входим глубже, глубже в тело человека, и таким образом мы усиливаем наше воздействие, чтобы его подсознание тоже не пугалось, если бы мы сразу бы начали локтями давить, да? Он бы вздрогнул, дернулся, где-то замкнулся внутри, да? А может, даже обиду затаил, она вам не сказала. Может быть и так. Значит, смотрите, опять воздействие на кожу. Общая зона. Растираем поперек всей этой зоны. Паузу. Значит, вот мы растираем, получается, открытой ладонью. Как угодно можно растирать. вот уже там может профантазировать. Можно вот ребром ладони, да. В чем отличие растирания, мы должны слышать шорох вот такой. То есть, мы не на глубокие ткани, на поверхностное воздействие. Потом спиралевидное растирание. Все движения идут снизу вверх, в сторону головы. Ну, тут зависит, смотрите, вот эти растирания от ширины вашей ладони. Если вы полностью покрываете тело, да, достаточно один раз. Если тело большое, ну, вот две линии прохода. Вот Сделайте по сбоку и по центру спины. Можно с утяжелением вторую руку поставить, да? утяжелением вот. потом продольное растирание снизу вверх вот мы растираем и наше растирание переходит в прием стежки стежки это мы ставим в ладони прямо в ямку вот между осистием позвонками да и вот эта вот колбаска такая идет да. это пара витебральные вот между ними надо попасть вот сюда прямо начинаем от крестца до подключичной зоны аж вот туда Значит, делим на 4 условно, зоны. Раз, два, три, четыре. Собственно говоря, они совпадают с мышцами. Вот этот вот валик мышечный, да, паровисуправленная мышца, она не единая мышца. Это многие мышцы, которые скреплены вот так вот. Получается, здесь шейно-воротниковая зона, нижняя часть груди. Раз, два, три, да. Поясница. И поясничную клесовую зону вот так вот. Значит, вот сюда мы входим. В каждой зоне по четыре делаешь стежка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ныряем вот туда. прям туда отключиться Почему? Потому что трапеция, она же вот не тут заканчивается, она вот туда заворачивается. Мы трапецию растираем прямо вот туда. Теперь делим то же самое на три зоны. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на две зоны. Раз, два. Ну как, тепло пошло, чувствуешь? Вот, сразу видите, покраснение уже заметное, да? Чем мы добиваемся. Кинетическая энергия трения переходит в тепловую энергию. И теперь на одну зону действуем. Вот целиком. Только соблюдаем ландшафт тела человека. Где-то тут прогиб, где-то горочка, да. Движение идет быстро, энергично. За счет чего? Чтобы наши руки не устали, мы используем как в восточных единоборствах стойку. То есть мы вот за счет перекидывания ног, да, и движения от бедра, точнее от пятки, даже пятку сначала довернули, потом бедро, потом корпус, потом в руку. Как удар вот делается, да? Таким образом мы больше энергии кинетически передаем человеку. И сами в этот момент... Не, ну, как бы не перетруждаем свои руки. Видите, как достаточно быстро. Вторая рука, она у нас как маховик работает, можно вот назад. Ну, если вы устали, можете за плечо держаться человека. И э, еще один основной принцип у нас, где остановились, там мы продолжаем. Во-первых, э, принцип еще один был. Э, Мышцы, если мы уже взяли, то дорабатываем ее до конца. Не только вот здесь заканчиваем, да, а прямо вот по лицебральному всю до конца. Закончили здесь. И здесь у нас появляется плечо-лопаточная зона, где мышцы растут от кончика плеча вот так вот веером. да. Соответственно, мы также по принципу перпендикулярно, в смысле, параллельно вдоль мышц. Продольное растирание ребром ладони, открытой ладонью. Потом одну ладонь оставляем открытую, палец отводим, а вторую на ребро. И уже получается под палец мы будем вот такой вот валик. Вот видите, мышечный валик. Уже такой переходный момент растирания к разминанию. Поменяли руки. И у нас уже включается все предплечье от мизинца до локтя. Также будем валик вот сюда, под эту руку. Это все продольно. Поменяли руки. Тут мы уже шею затрагиваем, видите, вот шею дополнительно носили, можно с таким с, с доворотом. Техника роллинг. Перпендикулярно этому мышцам переставили руку, руки, да? Опять же, по принципу эргономики не надо для этого там бегать, чтобы как-то вот встать, вот так вот удобно. да? Как стоять, так и стоим, только корпус доворачиваем просто в разные стороны. Развернули руку. Растерали поперечно и по такой диагонали дошли до конца до ягодиц. Здесь закончили, там следующая зона крестцово-поясничная. Прямо вот ее растираем. Подключаем предплечье. Если что-то там жаловаться, счет на какое-то конкретное место, да, можно вот такое растирание перекрестное. Включить. Доходим до ягодицы, а в ягодице мышцы растут вот так вот, то есть диагонально противоположны этим мышцам. Значит мы продольно над них работаем. Все те же приемы, да? Открыто ладонью, ребром ладони, поэтому одну открыли, гипотенов называется. И потом полностью всей рукой. Развернули также перпендикулярно. И уже по вот вот этой диагонали дошли до конца. То есть кровь и лимфу гоним наверх. Получается, вот мы всю эту зону обработали, как, еще раз говорю, и поперек, и по спирали, и вдоль, и по диагонали вот такой, и по диагонали вот такой. То есть все рассерли, человек готов, ему приятно, он теплом согрет. вот Далее в отработанной зоне у нас есть так называемая выжимка. Она не относится к никакому конкретному сету. Выжимка она воздействует на лимфу. Дело в том, что у нас вот покраснение есть, гиперемия да, и мы просто можем после каждого приема ее использовать для того, чтобы увести лимфу к лимфоколлекторам, так называемым, да, где она собирается. Значит, основные корректоры у нас в паховой зоне. Вот плотно с утяжелением, вот туда медленно уводим лимфу. Лимфу течет медленно, да, поэтому мы не торопимся. Теперь по боковой поверхности идем и уводим ее. Вот прямо плотно-плотно прижав, вот туда в подмышечную впадину, там лимфу находится. И еще лимфоузлы у нас находится вот по вот этой мышце идут, и туда уходят за ключицу. Значит, по верхней поверхности теперь плотным обхватом выжимаем, как из тряпки, влагу, поэтому выжимка и называется. И вот туда прям ныряем, в подключичную зону, вот прям туда. Все увели. И можно переходить к следующему сету. Сет номер два будет. Это вибрационные техники. Но об этом я расскажу вам в следующем видеоролике. Поэтому не отключайтесь. Подписывайтесь. подключайтесь к нам. С вами был Олег Аллах Гудвин. Пока-пока.